Фляженька, чем удобно, в карман пиджака. И оп-оп-оп. Козырек, оп-оп-оп. Чпоньк-чпоньк. И ты всегда на месте не сильно абсолютно нахуй не палишься. И ты погнал. Вот это вот. Полная бамбалейла. Понимаешь? Удобство.